Наконец-то в моей коллекции появился вот такой вот кольцевик 5 копеек 1802 года времен правления Александра первого Чтобы понять ее историческую ценность нам необходимо окануться в эпоху того времени в то время население России составляло 38 миллионов человек, в стране меди было много и она была недорогая, поэтому монеты чеканились по 16-рублевой монетной стопе. Вот именно медные монеты изготавливали в двух городах, это в Сузуне, что в Сибири и в Екатеринбурге. В первом случае буквы монетного двора были изображены на Аверсе КМ, колованская медь, под лапами Орла, а во втором случае на реверсе ЕМ. В этом 1802 году появились первые номиналы 1, 2 и 5 копеек. Позже у них появилось ленговое название «Кольцевики» из-за расположения концентрических колец на реверсе с окантованными точками, означающие номинал монеты. Надо сказать, что к 1799 году монетный двор стал ветхим, а оборудование морально устарело. Именно поэтому император Павел в 1800 году утверждает новый архитектурный проект по строительству нового здания для монетного двора. И в 1802 году из Англии поступает первое высокотехнологическое оборудование для монетной чеканки, заказанное у промышленника Мэтью Болтона. События в мире 1802 года. В январе была провозглашена Итальянская республика во главе с Наполеоном. Февраль. Бетховен напишет свою третью симфонию. В марте между Францией и Англией был подписан мирный договор, завершающий войну. Апрель. Грузия окончательно входит в состав Российской империи. В мае русский физик-экспериментатор Василий Петров заложил начало истории электрической сварки. Июнь. В Париже был подписан мирный договор между Францией и Османской империей. Франция возвращает Египет турецкому султану. Летом 1802 года на карте Российской империи появилась Черниговская и Полтавская губернии. В начале сентября в Российской империи император I начал правление с радикальных реформ. Он издает манифест о создании первых министерств. 29 ноября в Соединенных Штатах Америки принята конституция штата Агая, запретившая рабство. На аверсе вдоль края расположен зубчатый ободок, в центре монеты двуглавый орел с поднятыми крыльями, увенченный тремя коронами. На груди орла герб Москвы с изображением Георгия Победоносца, поражающий копьем дракона. В лапах орла скипетр и держава. Вокруг орла пять концентрических колец с пятью декоративными точками, обозначающими номинал. Реверс. Вдоль края монеты зубчатый ободок, на ободе 5 декоративных точек, в верхней части монеты номинал 5 с точкой, ниже надпись «Копеек». Далее ниже разделительная черта, под ней год выпуска 1802. Далее обозначение монетного двора ЕМ. Гурту монетные шнуровидны с наклоном вправо. Однако, чтобы не путаться, новоделы решили сделать с гладким гуртом. Хотелось бы добавить в дополнение, что в каталоге Узденникова существует две разновидности гурта. Это также с наклоном влево, но у него это разновидность первая и разновидность вторая. Итак, друзья, я бы еще хотел раз и навсегда разъяснить такую вещь, как правильно определять наклон шнура. Мы привыкли смотреть на реверс вот так, это реверс, вот это аверс. И мы часто поворачиваем к себе гуртом вот так. Но на гурт нужно смотреть вот так вот. В данном случае у меня шнур вправо. Почему? Потому что если мы посмотрим вот так неправильно, он покажется нам наклон влево. Поэтому в нашем случае мы видим с вертикального у нас поворот направо, вот так. Если вам мало будет этой информации, на самом деле есть еще международная литература, которая тоже определяет наклон шнура. Это у нас наклон вправо и наклон влево. На гурт нужно смотреть вот так вот. Техническая информация монеты. Материал монеты ⁇ медь ⁇ масса номинально 51 и 19 грамм может колеблеться в пределах 1,5 грамм и, соответственно, диаметр тоже колеблется 42-45 мм. Гурту монеты шнуровидный преимущественно тираж, более 12,5 миллионов экземпляров. Большая часть не дошла до наших дней, так как была переплавлена и была перечеканена. Двор у этой монеты Екатеринбургский. Разновидностей у данной монеты достаточно много, но именно Екатеринбургского монетного двора есть орел типа А, это основная, и с орлом типа Б, но с ошибкой на штемпеле, где дата 1800 и точка. Также существуют и новоделы. Каталожные номера вы также можете легко найти. В 1802 году в городе Санкт-Петербург на базаре были следующие цены. Гречка стоила 1 рубль 10 копеек за пут, говядина 4 рубля, масло стоило 13 рублей пут, сахар 18 рублей за пут, пару сапог можно было купить за 15 рублей. А вот оклады в городе Санкт-Петербурге в этом году были следующие. Простой рабочий мог получать 80 рублей в месяц. Человек более образованный, учитель гимназии, мог получать 250 рублей в месяц. Ну и самое высокое жалование получал министр просвещения. Это более 1000 рублей в месяц. Теперь переходим к самому приятному разделу. Это цена на монету и динамика роста стоимости. На дворе у нас, значит, 2019 год, и по каталогу Conros эту монету сейчас можно купить за половиной тысячи рублей. Это где-то 54 доллара. А ниже строка, это вы видите цены пропорционально в других состояниях. Ну и разумеется, существует новодел такой монеты, цена на него тоже существует. Ну и можно купить сейчас где-то за 60 тысяч рублей. Разумеется, существуют и цены в слабых этих монет. Например, одна из популярных слабирующих компаний PCGS. Такую монету можно купить за 55 тысяч как минимум. Если это новодел, то естественно он дороже, он стоит в пределах 70 тысяч рублей. За монету в слабе отечественной компании недавно просили в пределах 8 тысяч рублей. На этом графике показана средняя динамика роста цены этой монеты за последние 10 лет в состоянии XF. Если сильно придираться, то за 10 лет цена выросла в 3 раза. Значит, Далее небольшая историческая справка. В Советском Союзе в нумизматических клубах Москвы и Киева в 90 году такую монету можно было купить за... 25 советских рублей в состоянии very Fine. Далее, в 1992, после распада Союза, цена на монету стала плавающей, поскольку курс доллара тоже сильно колеблился, была гиперинфляция, и такую монету можно было купить за 200 рублей в состоянии very Fine. Ну и, конечно, раздел подделки и копии. Сейчас на Алиэкспресс можно без проблем купить вот такую вот копию. Рынок наводнен такими монетами, так что будьте осторожны, смотрите в описании, когда что-то покупаете. То есть вот такая копия, она очень низкого качества, то есть профессионал всегда видит, что это подделка или просто копия китайская. Так что будьте внимательны, на сегодня у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте данное видео, задавайте свои вопросы, смотрите другие видео и всем пока!